у нас все хорошо уже в третий раз я начинаю так сказать этот стрим надеюсь я к этому привык снова в общем сегодня мы продолжим то что начали вчера я конечно вчера сказал что сегодня я стримить не буду но я не знал что как я сегодня себя в принципе нормально чувствую освободился пораньше Подумал, почему бы и нет, мне, при том, что мне дико интересно, чем все-таки закончится игра, потому что я уже вот-вот ее закончу. Осталось буквально чуть-чуть, и если я успею закончить игру к выходу второй части, это будет очень удобно, мягко говоря. Вот, поэтому привет всем, кто смотрит это в записи на ютубе, если вы есть, большое вам спасибо, я уже не знаю, откуда вы могли взяться, но так или иначе большое вам спасибо. По-моему, тут у меня еще пачка врагов, где-то на острове. помню. Да, вот они. Потому что... На YouTube-канале у меня давно уже все мертво. Я обещал на первом стриме, что надо бы туда анонсик записать. Надо, надо будет записать на доску, чтобы я не забыл. Так, Джон кстати. Да, Кстати, Джон Стилк, надо бы его... По быстрому у меня еще такое ощущение, что рембо опять прилетел. Да, рэмбо опять прилетел. Ладно, сначала со стилом разберемся, он опасней. Слава богу, я уже научился с ними разбираться за два дня. Но он не захотел так легко. даваться Ладно. Теперь теперь с. Вот этим товарищем как можно быстрее потому что он сейчас начнет раздавать моим миньоном капитально раздавать да сейчас уже каратист один отлетит Своим хэдшотом нас даже больше урона, чем джибей. Нифига себе. У нас 50 урона, когда дзюбей своим взмахом всего лишь 30. Отлично. Дирк передумал. Доставлять мне проблемы. Это радует. Значит, остал из проблем остался только стил. Так, по сути, а вообще, вообще чем я сейчас занимаюсь, напомните мне гуляют тут все спокойно тогда этика я про теги. теги теги теги теги поснимаю лишние что у нас тут а я качаю прокачиваю ветку лакеев потому что с ней все плохо угу. так здесь у меня что-нибудь происходит здесь у меня один иван по квестам. О, да, проведите испытание ракеты в Кособланке, украв чертеж двигателя. Точно, я хотел загуглить, действительно ли квест нужно искать на глобальный, но я забыл это сделать. Ладно, я сделаю это сейчас. Я думаю, никто против не будет, тем более, что никого пока нету. да точно никто против не будет. Так, главное не отвлекаться сильно. И не забывать проверять не учиняет ли тут кто-нибудь с порядки и убрать уже гребаную тревогу да. так-то лучше ты очнулся да бей и далеко как насчет тебя элли поближе будешь и разберись с ним. Я надеюсь, у тебя с этим проблем не будет. Один на один ты выиграешь. Надеюсь. Так, э, от этих сейчас ничего не останется. Сейчас главное проследить, чтобы Эли убил Джона Стила. Но сначала все-таки... Так. Создание двигателя я узнаю. Что я не хочу потратить кучу времени на то, чтобы без толку исследовать глобальную карту, когда нужно делать что-то другое. Yeah. Окей. Okay. То есть вот это все-таки мне нужно, да? Тогда я правильно сделал, что инвестировал, так сказать постройку тренировочных комнат для э, плейбоев нам придется стырить эту штуку так опа а джон стил передумал вредить отлично это радует единственное что не радует долго строит тренировочную здесь процесс идет хорошо мы, наверное, помимо тех, что необходимы для миссии, пошлем еще немножко охранников для охраны. Да. Так у меня больше шансов. Я с первого раза выполню эту миссию, и мы продвинемся дальше. Слава. Так, что происходит здесь? Почему космонавт? Почему космонавт сбежал? И почему здесь столько Лакеев? А, они пытались запудрить ему мозги? Или что? Зачем же всем сбегаться? Так, это не ломает И позволим. Не забудем, не простим. Где Джон Стил? Где Джон Стил. Уже история. Все прям прям аж подозрительно хорошо эти зомби создадим в честь этого ранники как обычно тусят в лаборатории что-то им там очень нравится я дождусь пока еще хотя бы одного плейбоя вкачает качаю уже ж начали качаться да уже качается Сейчас идет качаться один и тут долго еще понятно Остается ждать. Чем можно заняться, пока мы ждем? Можно покачать Мока. Дать ему задание убить вот этих ребят. Он у меня до сих пор первого уровня. Лишним не будет. Здесь все уже, здесь все постепенно, замечательно. Всего-то 8 миллионов не хватает. 7, 3, 4, 5, 6, 7. Пострадала немножко моя ветка слуг. Потому что... Засранцы, суперагенты очень любили моих слуг аннигилировать. Не прокачался. Ну ладно. В следующий раз прокачается. Так, космонавт мне по сути уже не нужен, но пускай сидит. Почему бы и нет. Главное не забыть потом вот этого товарища в клетку посадить. Так скоро там прокат. А так так так. Это мразь тут попалась. Очень не вовремя. Так как там процесс прокачки? Это чуть-чуть осталось или это только началось? А, это чуть-чуть осталось. Это радует. Вот, кстати, в момент затижья, слава богу, можно наконец смотреть на анимации. Камера, конечно, иногда троллит, но это мелочи. Он до сих пор жив Так. Объявились Мрази Слава богу их немного Тут зомби вообще сам Совсем разобрался Ставчик. Так зомби у меня максимальное Количество бабник прокачался Все погнали на глобалку 4 бабника 4 дипломата Значит, Посылаем 4 бабника Посылаем 4 дипломата и для их охраны 6 наемников наверное, и 4 охранника я думаю тут лишними они не будут сап <laughs> я тут так-то уже третий день стримлю ты там где пропадаешь в онлайн вообще в дискорд не заходишь В смысле добрался? Где а где был? А -а -а. ты был? Здесь с телефона что ли? Полты бегут. Я вижу, Т9 тебя троллит. У меня тут как раз затишье О, ты смотри, это, это очень модная игра Это На самом деле сейчас вообще серьезно, без, без троллинга Как бы вторая часть, вон, выходит через два дня И, учитывая, что это просто игра моего детства Я решил впервые пройти первую часть Потому что в детстве я, соответственно, не мог ее пройти Даже половины игры не мог пройти Я слишком тупой для этого был вот я еще в девятнадцатом году, когда карантин начался, а, а какой карантин в девятнадцатом году? А что было в девятнадцатом году? <м�> Ладно, неважно. В общем, еще в девятнадцатом году я начал проходить, но что-то бросил. А сейчас, собственно, как бы релиз на днях, как бы тут сам Бог велел дойти. А, ну как тебе сказать? Это стратегия, где ты играешь за злодея. Игра называется Evil Genius, злой гений. Вот, и ты завоевываешь мир. Начинаешь там с маленькой кучки приспешников, которые ни хера не умеют. Зарабатываешь авторитет, воруешь у мировых государств, устраиваешь злые деяния. Становишься все круче и круче, дорастаешь до огромной подземной базы в жерле вулкана с ракетной установкой и полторы сотни подчиненных. Вот, и сейчас мы, собственно, тем и занимаемся, что мы будем строить э, ядерную ракету, с помощью которой объявим всему миру ультиматум. Вот. Я немножко, конечно, себе в прошлом э, читал прохождение, спойлерил, чем все заканчивается, но подробности уже не помню, так что будет интересно. Я вот реально хочу закончить уже игру за эти два дня, пока не вышла вторая часть. А когда выйдет вторая часть, соответственно, я буду стримить вторую часть. Я ее уже даже предзаказал. И она даже уже для предзагрузки в стиме доступна. Вот. Но если ты зашел вчера, тут прям вчера жесть была. Тут вчера под просто был нереальный. Я кинулся там сразу трем государствам досаждать. Они мне в ответ просто создали острова 24 на 7. Это сейчас тут нихера не происходит. Да блин, опять слепая зона. Может передвинуть ее? как вот так. Да, вот так, по-моему, будет. Эффективнее. Пойди, убей его. Бесит. Так, всех я отметил. Тих я отметил. О, так, тут все потно. Тут все потно. Ну да, охранники танкуют, слава богу. Я, про я правильно поступил, что послал дополнительных охранников сюда. Полторы минутки осталось дотерпеть. У меня будут чертежи ракетного двигателя. Я надеюсь. Так, стоп. Ээээ... А, блин, он взорвал турель. Тварь. Настроить новую. Так. Здесь кто шляется какие там рази шляются Зомби разберутся Это я постараюсь Тут по сути уже чуть-чуть осталось Меня уже весь мир боится У меня почти максимальная уже дурная слава Тут 500 максимальная, насколько я знаю Тут конечно еще остались квестики Которые можно сделать на глобальной карте Но от них уже смысла вообще никакого Чем больше дурная слава чем Тем больше у тебя проблем Поэтому мне это не надо Видно Так, а, блин, опять космонавт сбежал С тюрьмы Может его вообще уже пристрелить? Он уже не нужен Ну, пускай сидит Есть тут не просит Отъехал Так, ну че там, че там, че там 8, 7, 6, 5 Сейчас сваливаем отсюда, ребята. Плохо. Яблочный сок. <laughs> Ан, ты не знаешь, что тут мем. Но это на самом деле сок. Блин, тут кто-то откинулся. Могите ему. Так, все, если я планы украл, я могу строить, получается, или как, или нет? Я могу строить или нет? Ло. Короче, держи двигатель, затем скинулся, Эдкинс. Ну тут миньоны, короче, могут э, от усталости терять сознание или э, от, от перенагрузки терять внимание и так далее. Их надо ну, им надо вовремя все условия предоставлять, чтобы этого не происходило. На самом деле игра для своего времени, типа игре 15 лет в этом году, если чё А, вот они. Нафига их сюда прислали? Ракетные планы. Ну ладно, пускай здесь будут личное убежище. Игра клевая для. Для своего времени и. Берет свое вот именно Вниманием к, деталю, к деталям И своим дизайном То есть тут все такое, такое Выполнено в таком шуточном стиле Вот, э, Блин, тут все уже успели уничтожить Пока я отвлекся э, okay, Типа э, Здесь у вражеских стран Есть свои суперагенты И эти суперагенты Представляют собой пародии На каких-то персонажей То есть э, у Америки Есть Дирк э, Мастерс это пародия на Рэмбо. Там чувак просто с пулеметными лентами на груди и двумя М249. У Европы это Джон Стилл, пародия на Джеймса Бонда. У Африки это черная мамба, не знаю на кого пародия, но очевидно. У СССР это... Сейчас я даже покажу, наверное, где она тут. Вот она. Вот Катерина Фростонова, она же Катя Фрост, она же Екатерина Морозова. Uh, не помню тоже на кого пародия, но тоже какой-то знакомый персонаж. Вполне возможно, что что-то из Радальера взяли. И у Азии был Джет Чен, пародия на Джеки Чана, очевидно. Но с ним я уже разобрался. Если черный, а понял. Не, не, не, тут именно черная мамба. Тут такая африканочка была. Ну, ключевое слово было уже нет много проблем доставляла пришлось от нее избавиться вот и в целом вся игра наполнена тебе вот какими-то забавными анимациями какими-то гэгами за которыми прям очень очень клёво наблюдать я надеюсь что во второй части все будет также же есть если, если во второй части хотя бы будет э, все то же самое что и здесь это уже будет хорошая игра а если они еще и что-то улучшат, вообще классно будет так мне доставили эту херню когда мне доставят эту херню? А, вот уже несут. Хорошо. Вот. Оказывается, нужно было дождаться, пока их принесут. Окей. Окей. Так. И чего? Получается все. Это был предпоследний этап игры. Так, проект Страшный Суд. Ультиматум, да, да, это последний этап игры. Уничтожить Марьяну Мамбу, Джета Чена. Вот, уничтожить Екатерину Фростонову. Э, мы должны тщательно изучить ее прошлое. Мы выяснили, что она проживала в Новосибирске. Окей. Сайдики я выполню. Конечно, я могу прямо сейчас игру пойти заканчивать, но я хочу выполнять сайдики. Это прикольно. Поэтому сейчас мы сюда пошлем. Так, а где Новосибирск? В центральной России или в Сибири? Так, сейчас мы сюда пошлем. Немножко черных да и сюда тоже пошлем. На всякий случай. Пускай они там разнюхают что-нибудь. Так, а квест на убийство Дирка Мастерса у меня не появился. Жалко. Жалко, я думал, он к тому времени уже появится. Ну да ладно Так, с обороной все хорошо Вроде турели не снесли Ну кстати, кстати, кстати Вот этот космонавт, который сидит у меня в тюрьме Блин, сейчас Можно ли на него посмотреть? Как бы на него посмотреть? Все, выпущу из тюрьмы это, По сюжету это космонавт который я, Которого я выкрал из СССР И его зовут Евгений Абрамович так что в этом плане у игры все довольно продумано. Все довольно реалистично. <свят> вот я сначала поорал с того, что его зовут Евгений Абрамович, а потом понял, что, блин, он же из СССР. Как бы, что такого? Ой, кстати, у меня здесь есть наемник. Правда, его сейчас нет на базе. О, сейчас он появится на базе. Его убил у Рэмбо, поэтому... Поэтому скоро он появится на базе, я тебе его покажу. Наемники здесь тоже очень такие колоритные персонажи. Джубея уже одной хп не хватает. Мока все еще полностью живой. Это, вот тот же Монтезума очень колоритный парень. Но, но больше всех, конечно же, нравится Элли Баракуда. Он прям икона игры, так сказать. Чисто гангстер. Вот так что там ученые еще не полетели не полетели к там еще падла лезет убить а кто а я уже отметил ну бывает бывает бывает такое так надо так снять На самом деле, можно было бы прикольно посидеть, почилить, если проходить эту игру сначала. Потому что в там реально чил. Тут в конце, тут реально пот. Но сейчас у меня, конечно, уже все тихо, потому что я сижу и не высовываюсь. Тут только какие-то рандомы ко мне пролетают и отлетают от моей системы защиты. На прошлом стриме тут трэш творился вообще. Э, погоди, ты кто? Ты кто? Вася, умри. Блин, вот эти вот грёбаные ниндзи... Люмом в, в переносном смысле, меня доводит. Вот, а если проходить игру сначала, там реально можно почилить, поразвивать базу, посмотреть, как миньоны все развиваются. Типа вначале у тебя никого нету, кроме рабочих, и всех нужно так или иначе открыть, изучить и прокачать. И это тоже прикольно здесь реализовано, очень прикольно. Ой, Катя Фрост, собственной персоной. Ону а скрыться. Блин, а да что так все плохо? Что-то они там прям вызвалились на меня. Так, это не тот квест? Нет, это билин Мамонта. Так, это что за квест? Это ученого украсть. Это сломать систему защиты. Это сторону украсть. Ладно, скрыться, скрыться. Что? Новый квест? Откуда? Авос... Блин, они опять сломали мне тут Ну да что за говно? Кстати, только пауза. Что за эфирный передатчик? Нужен для того, чтобы передавать зловещий ультиматум по радио всем мировым лидерам. Это, наверное, потом, это для финального квеста, скорее всего, нужно Не буду пока спешить строить Так, почему мне сказали, что у меня новый квест? О, а вот и квест на убийство Рэмбо Мы должны узнать, что каким образом этот человек поддерживает форму Так, ну, опять нужно ученых посылать Ладно, у меня еще есть ученые А, погодите У меня уже открыта эта, эта миссия Окей, 5 рабочих, два наемника, один бабник, два биохимика Мне нужно хватать народу так, это биохимики. Да, биохимики, один бабник. Два наемника и пять рабочих. Девять наемников. Шесть рабочих. Окей, отлично. Для дирка даже не пришлось информацию в регионе выведывать. Это круто. Так. Тут все тихо. Тут все мирно. Так, так, так. По основной ветке что-то. Создайте кнопку пуска на лестнице. Пусть ваш злой гений нажмет ее и начнет тестирование двигателя ракеты. Запуск двигателя опасный процесс. Если у вас закончится миньоны в пещере, тест необходимо начать сначала. При достаточном количестве входов в пещеру миньоны без труда смогут входить и в нее. за эти глобальные коммуникационные сети тоже. Ага, вот она что. Ну кнопку в принципе можно сразу создать тогда. Вот она кнопка получается. Скайна у меня будет где-нибудь здесь. Okay, так. Так и где Алексис сама? Ага, здесь она. Вот ты иди туда тогда наблюдай за процессом постройки своей ракеты. Это вот злая гениесса или как как бы ее назвали? Короче, мой злой гений со своими гачи-телохранителями. Игра очень райт right, В ней уже были гачимены мены Вот. Она будет наблюдать за процессом. Вообще, кстати, она выполняет здесь две функции в этой игре. Нет, даже три. Первая. Если ее убьют, ты проиграл. Вторая. Она может отдавать приказы, которые выполнятся с наивысшим приоритетом. И третья. Миньоны, если рядом с ней находятся, они буст типа, морали получают. У них прям жел желание... Служить возрастает. Так, о! Головорез вернулся. Сейчас я тебе его и покажу. Где это он? А, нет, еще где-то где в аэропорту он застрял. Так. Тут до сих пор все плохо. Сама Катя пришла мне покостить. Так, давайте тут поиски на всякий случай. тоже. Так, где Иван? Не видно Ивана. Туретку почему-то. Блин, еще одну туретку снесли. <звы> Твою мать, Джон прилетел. Я люблю эту мелодию, но она не означает ничего хорошего. Может его уже в клетку посадить заранее? Тиль нет. Еще, да еще долго. Еще долго. Потом в клетку посаду. Так, дюбей. Найбись. <звы> С ним все кончено. Так. где Иван? Во! Вот этот товарищ, которого я тебе хотел показать. Это Красный Иван. Бывший советский генерал. Тоже не, не менее колоритный персонаж. Да, звуковое сопровождение классно. Но опять же, вот это то, что играло, когда Джон Стил прилетел. Это главная тема игры. Она реально клевая. Кстати, почему я не люблю Ивана на базе? Потому что он, блин, ракетницей пользуется. Если он с кем-то воюет, он уничтожает все, и врагов, и своих, и все вокруг. Поэтому я его всегда отправляю на глобалку воровать. Потому что хранить, оставлять его на базе себе дороже, блин его ракетницы и гранатами вот он выстрелил кинул гранату и следом из базуки пальнул и турель заодно поджег очень уж парень горячий так туристов убить вмешались так ну кнопку я поставил но пока нажимать мы на нее не будем соответственно. Надо сайдики выполнить. Так, о, все, все, наконец-то они свалили, можно дальше шпионить. Так, блин, а потом же еще надо будет каким-то образом добиться, чтобы Катя прилетела ко мне на остров. Ладно, надеюсь, прилетит за это время. Я ее тогда в клетку посажу. Так, как-то прям все подозрительно тихо. Там уж легко. Может, надо полетим поворуем что-нибудь военных полно, можно и. Хотя опять же, пока тут. И так, он 13000 тысяч доход, в принципе хватит. Так, квест не появился, нет, не появился. Контролл руби у меня достаточно миньонов, в принципе. Может, еще послать? кто нибудь разведает, я надеюсь. Блин, что они там отлетают конкретно. А, ну уже чуть-чуть осталось. 20 секунд. Все, тогда с, с первым разберемся. А потом уже с Катей. Мне еще вчера сказали, что с Катей будет что-то очень-очень-очень интересное. Мне аж прям капитально интересно. Так, все. Проникли Портзал. спортзал. Наши люди вернулись с полотенцем, пропитанным потом Дирка Мастерса. Угу, нужно применить биотехнологии. Окей. А биотехнологии это что? Биотанки? Компьютер, теплица, камера, лазер. Ну, наверное, биотанки. Окей. Окей. Ехало, конечно, много миньонов. Капец, они вообще почти все отъехали. Этих-то можно отправить воровать сюда. Деньги не помешают. Никогда. Я все еще не нашелся. Да что ж такое. Что? Корона? Какая еще корона? Не надо мне тут про корону. А. Ну да, ну да. Такс, такс, такс. Помянем. Он опять сбежал. Может, его отпустить уже? Он постоянно сбегает из своей тюрьмы. Я не знаю, зачем он мне, типа, я его украл, но. Он, по сюжету он мне уже не нужен. Э -э так, убить. Блин, это разные отряды. Убить. Ты кто? Убить. Ты просто? Да, ты просто агент. Блин. Блин этих что-то много. Ну, ладно, тут зомби разберется. Ага, зомби разберется. Разобрался, проверяй ладно нового создадим так что там по исследованиям исследование проводится прогресс нулевой Понятно. Кстати, а где вообще-то полотенце куда его отвезли Его ж куда-то должны были отвезти правильно В какую комнату Я нигде не вижу его полотенце Что здесь происходит? Что здесь происходит, блин? Почему они так близко к моему входу? А! Они его отвезли <с> в... в бараки. Ну ладно. Вот на полотенце. Угадай через диванка, блин. Ну, в принципе, а где еще быть потному полотенцу? Как, как не в раздевалке. Ох, мать моя, сколько тут диверсантов. Это же диверсанты? Или это просто агенты? Это ветераны. Ладно, насчет с ними. Так, что там на карте? О, нашлось! Все, все, все, валите отсюда. Все, валите отсюда. Пока я не потерял еще больше народу. Так, что нужно для миссии? Шесть охранников, три дипломата. Послать парочку людей в Новосибирск для расспроса в себе или друзей. Так, а где у меня там... А, стоп, охранники нужны, а не наемники? Это говно. Говно, придется десяток посылать, наверное. На Девять. И три дипломата. Дипломатов у меня тоже маловато. Ну да ладно, переживем. Так, где у меня еще кто? Здесь Иван ворует, здесь наемники воруют. Все, все, Родиха. Так, теперь срочно надо каким-то образом заставить Дирка и Качу прилететь ко мне на остров. Ну, Качу мы, в принципе, заставим, как только мы здесь наведем суету. Она по-любому прилетит. А вот Дирк, он и так частый гость у меня на острове. Но вот именно сейчас он решил отсидеться у себя, на, у себя в Америке. Чуть не сказал на Америке. Так. Так а где-то мока, давайте его покачаем. чем как лох первого уровня до сих пор. Иди убей их всех. Так, тебя убить. Нет, опять. хотя я прошляпил еще двух агентов. Ну тут как бы и минусы, как бы и вроде так и задумано, что никто не среагирует на вражде на вражеских агентов, пока ты не отдашь приказ их убить кроме зомби зомби бьют всех без расспросу вот. потому что иногда ты не хочешь убивать вражеских агентов иногда ты хочешь посадить их в клетку и допросить Кстати, тут такая механика есть что если ты допрашиваешь вражеских агентов лично злым гением то тогда он начнет насмехаться над ними и это будет повышать твою дурную репутацию так катя прилетела капец я не думал что так быстро а, нет, это Рэмбо прилетел. Хандалы. Он высадился вообще удачно, просто в центр всех турелей. все, отъехал. Отлично, отлично, ты высадился. Блин, я думал, это музыкальная тема Кати. Да нет, это Рэмбо был. Так, тут опять какой-то трендец. Но вроде. Вроде все стабильно. Так, что там по миссии? Прилетели? Нет, еще не прилетели. Катя торчит в России. Опять же, тут не, не А, тут все-таки написано Центральная Россия, но по факту это СССР. Тут как бы видно, что это пародия на СССР. Вот. Хотя написано Центральная Россия. Так, ты кто? Умри. Так, тут все потушили, красавчики. Так, этого несут. Отлично. Кстати, что нам по исследованию полотенца? В смысле, почему прогресс нулевой? Алло, почему прогресс нулевой? А, все только начинается. Ну, блин, придется... Придется ждать. А, да вот, как бы, да, я за DC вообще не шарю. И даже не особо знаю, чем так хайп поднят с этим фильмом. Типа... Чем он отличается от всех остальных фильмов по DC? Почему вокруг него такой хайп? Потому что вокруг него реально капец какой хайп. У меня вся лента везде просто в мемах по этой Лиге Справедливости. На Ютубе там у каждого второго отсылки к этому фильму и так далее и тому подобное. Реклама там. О, смотрите на моем сайте Лигу Справедливости от Зака Снайдера. Вот, а я как бы сижу такой... А ч? Ну что не шарю. Так, а ещё не при... Так, а я вообще отправлял сюда людей? Ну да. А, значок самолета я отключил. Мне нравится, как ты написал. Ну если вкратце и тишина, ты там набираешь просто 500 страничное сообщение. Кстати, вся эта установка это одна большая отсылка на Fallout, на первый. Ну и на, на любой Fallout, в принципе. Потому что если в этот Ватичаны опустить человека, то получается вот такое вот создание. Собственно, это очевидная пародия на супермутантов Fallout. А в детстве я, кстати, этого не осознавал, хотя Fallout поиграл намного раньше, чем мы были в Genius. Наверное возможно нет так ну этот в депрессию потихоньку впадает Кричи, кричи никто тебя не спасет да, господи опять какой-то агентишка которому некому убить Эли, хоть ты пойди разберись а там меня на прибежали Сойдёт. так еще какая-то партия козлов о, господи, да сколько вас! О, господи, они уже все подорвали. Его стол за месяц. Помянем. Так, отлично, все запускаем. Одним махом от обоих агентов избавимся. Ты смотри, у меня может не влезть в твое сообщение в окно чатика. Ты там пишешь. Километр. Так. А, ну, в принципе, тестирование двигателя... Я могу прям сейчас начать. Главное... Опа! Опа! А, исследование закончилось. Успешно. Отлично. Так, что там с Дирком? Исследование полотенца дало достаточно интересную информацию. Создается впечатление, что Дирку употребляет строго запрещенные стероиды. Опа! Наши ученые модифицировали свою биотехнологию с тем, чтобы вызвать бурную реакцию в биосоке на тот случай, если Дирк попадет в наши руки. А Дирк уже в наших руках. Ну погнали? так о, о, о, вот вот это мы сейчас это мы сейчас вместе с алексис провернем. вот это она обязательно должна видеть это она обязательно должна видеть так тут все вокруг спокойно все тогда можно допросить дирка так кто его допрашивать пойдет ребят что его биохимик пойдет допрашивать ну ладно я не против рано как-то, ну ладно. Блин, Катя Фрост пришла вредить. Так, скорее за зафейлим. Там лиск еще 5, это дико много. Еще раз. Ну, ладно, все по очереди. По крайней мере, от дирка избавимся уже хлеб. Да блин, опять еще двое. Да как я успеваю всех замечать. Так, давайте-ка на это посмотрим поближе. О, она, она сама подошла, она сама подошла. Я люблю то, что игра прям вот знает вот эти моментики. Она автоматически подправила Алексис поближе, чтобы она насмехалась над ним. Я надеюсь, вот мне не разнесу базу, пока я за этим наблюдаю. Иллюминатора сделал. Так, и что с ним произошло? По-моему, он в персонажа Джорджа превратился. А, он теперь еще и мой, охрененно. Окей. У меня теперь свой мутант Рэмбо. Так, базу вроде не разнесли. Хорошо. Блин, все-таки разнесли. Дети, твари. Твою мать, они реально разнесли мне базу, пока я там развлека. Они все снесли. Да па Бля. Они все взорвали. Вообще все. Поэтому нельзя отвлекаться. О, oh, там смогли украсть. Это да круто. Катерина oh, a... oh, Фростова. This steady has been stolen by the evil organization, which obviously thinks it can использу this embarrassing information очередь. <laughs> День радиоставки тоже неимоверно доставляют, на самом деле. Надо главное английский знать. Так, что. Так, все. Дирка, мы уничтожили. Кто теперь с Фастоновой? Ее семья охотно обменяла его на несколько пар джинсов и кассет популярной музыки. Так. Уничтожить миску. мишку значит уничтожить женщину. С нее достаточно будет посмотреть, как мы терзаем ее друга детства. Окей. А где он? Куда его доставили? Где мишка? Так, я что-то нигде его не вижу. он может быть в комнате че такое и печатал печатала она стерлась о его вместо груши поставили неудобно правда поставили надо будет кого -нибудь куда нибудь перенести а, только вот куда Тоже совесть. Кек, нормально. Блин, это ты получается все пропустил. Тут такие вещи были. Ладно, потом в повторе посмотришь. Тут топовая херня была. Мы, мы Рэмбо победили. Так сказать, это он теперь. Ночью, правда, вообще паршиво выглядит его моделька. Чего-то светится. Так и ладно, опять убили. Вообще, если там длинно, ты лучше ВК отпиши, <с> так надежный. <с> да блин, что здесь опять происходит? Мы здесь все турели сняли, блин, и тут как раз нападают активно твари. Блин, тут чувак в сознании подселял. так, да, Ивана убили э, вот этих ребят Не, воруйте, воруйте, воруйте воруйте на самом деле можно еще послать еще какой-нибудь регион воровать там где побольше денег нам нужно жару поднять в России чтобы Катя прилетела к нам на остров мстить когда мы сможем с ней расправиться все, это сейчас, это, это сейчас приоритетная задача ну еще отстроиться. Хорошего. Этот весь трэш отстроить. Ну сейчас, когда нет проблем с электроэнергией и с прислугой, сейчас это все нормально идет. А что тут затусить? Ну тут так много народу. Окей. Окей. Интересно. По крайней мере, это интересная история. Так, А, кстати, да, можно пока устроить э, тест ракетной установки. Ну, понятно. мне нужно обеспечить чтобы здесь всегда ходили миньоны правильно для этого мне сказали нужно побольше входов а где еще коридор могу построить вот здесь еще наверное, вход надо сделать проверим как room а вот здесь у меня еще вход может быть но у меня здесь кухня и вот здесь у меня вход может быть да так, где еще вход может быть? Ну, здесь точно может быть. Здесь тоже может быть. Блин, а мне бы здесь его как раз, а здесь его не может быть. Отвратительно. Здесь я не вижу смысла, наверное, настраивать. Ни хера у него, наверное, много бабок. Если он может себе такой позволить. А тут, тут опять какой-то трэш происходит. Здесь опять все взорвали, мать вашу. Да как вы достали уже? Ах, горит жопа. Жопа горит. Там тоже все взорвалось. А вот это Катя прибыла. Мы ее стригерили. Отлично. Так, где она? А, вот она. Она тоже заспаунилась среди турелей easy money easy money все, допро... давайте ее в карцер так сказать О господи как же здесь все плохо Блин, еще одна турель сгорела а мне еще пять передатчиков надо будет не забыть построить ну к чему же так все с глобальной карты уходим у Нас поменьше дрючили. Не хочу я сейчас ни с кем разбираться. Я хочу игру закончить в конце концов. Так. Мишку поставили. Мишку поставили. Так, отмените вот это вот все. Так, Алексис, ты идешь вообще куда тебя просили? И как? О, прикольно ее этот Алан мейн просто на руках несет обычно всех э, этих плененных несут закинув э, на спину, а он ее на руках несет типа уважение к даме прикольно ничего не скажешь так, все, с глобалки я улетел по квестам осталось Кать уничтожить. И надо запустить двигатель. Ну посмотрим, прокатит или нет. То есть, здесь просто должно быть... А, -а, а нифига себе! Оно убивает миньонов! В смысле? Это мне нужно пожертвовать кучей миньонов, чтобы закончить исследование? Что за трэш? Вообще говно. Я уже потерял одного биохимика, одного квантового физика за просто так. И двух техников только что потерял. И еще одного биохимика. Нет, физика. И еще одного физика. Да, это мне, конечно, дорого. Почему? Почему? Пауза. Почему у меня... Просто по базе разгуливают воры. Красная тревога. <тит> Версия от Лиги ли, от Зака что-то женщина с сопровождении. сопровождением. <смех> Блин, они сейчас. Щ... они только не говорите, что они сейчас на Алексе нападут. Они ее вообще проигнорировали. Окей, ладно, ладно, окей. Так, ну сколько-то миньонов я потерял? Довольно много. Десяток. Мать. Так, а эти не сбежали? Не сбежали, слава богу. Не, ну это вообще отвратительно. У меня тупо на базу зашли, блин, диверсанты. Что за трэш? Как такое допустили? У меня что, зомби все поподыхали? Ладно, я там отвлекся. А остальные-то ч ⁇ Зря хлеб свой едят. Так, надо зомби еще сделать. А, нет, у меня три зомби, в чем проблема тогда? Так, все, тогда. Раз мы двигатель исследовали, идем пытать хочу Так, да, кто-нибудь там. Позаботьтесь об этом. Так, стоп, а почему я не могу ее пытать? Как это сделать? Так, я не понял, как это сделать. С нее достаточно будет посмотреть, как мы терзаем ее друга детства. И что надо сделать? У меня есть идея, что нужно сделать. У меня есть кайфная идея. Я сейчас сношу все тренировочные груши. так, что им придется тренироваться на, его, на ее мишке. Так ведь это должно работать, да? Только вот, а как, как, как сделать, чтобы ее, чтобы, чтобы она на это посмотрела? Ладно, сейчас поэкспериментируем. В принципе, у меня он очередь на прокачку охранников уже стоит. Я не могу ее сюда отправить, да? Не могу. Пытать можно на стрельбище. Прикольно. Mm. А, она выбралась. Она выбралась. Фак. Где она? Где она? Где она? Где Катя? Блин, она в невидимость ушла. Фак. На стопудово где-то в невидимости. Вот она. Она телепортировалась. Фу, хорошо, что у меня есть такой замечательный парень, как Джубей. Никто вообще не уйдет от него. Блин, она сейчас уйдет от него, чувак, не подведи меня, три силы, добей. Дзюба, не, вряд, вряд ли это Дзюба. Блин, она что реально уйдет сейчас? Фух, не ушла, слава богу, не придется ее ловить по новой. Так, ну реально, а как ее, как заставить ее посмотреть на убийство Мишки? Так, я потерялся, где, где я нахожусь? А, вот здесь я, я что-то реально не вдупляю как заставить ее посмотреть на убийство мишки я не хочу прохождение смотреть кому он. Может, как-то так это устроить? Типа, чтобы она очнулась и увидела, как ее мишку пинают? Move order Что ты делаешь? Алло! Товарищ, куда ты ее понес? Эй, алло, куда ты ее понес? Лакеи еще на автомате, и то без Он покончился. не надо ее выносить за пределы базы. Ну, серьезно. Я понимаю, что это твоя работа, но ее не надо выносить за пределы базы. Ее ждет долгая и мучительная расправа. Так. Вопрос, реально, что делать-то? Ну, я не сразу допер к чему ты так куда он ее несет он ее несет в тюрьму да так а как же мне как же мне делать так чтобы пытать ее на мишке Еще эти падлы отвлекают Я тут занят, я тут пытаюсь понять Как мне расправиться с суперагентом Эти падлы меня атакуют Как-то реально не очевидно Типа он в виде груши для тренировок Я думал, что они будут его использовать вместо груши Или что ее можно будет пытать на этой груше, С помощью этой груши Но что-то не работает, как задумано М -м -м. Непонятно, но очень интересно. И достаточно вы посмотреть, как мы терзаем ее друга детства. Кстати, а где ты его студию строить, напомните мне? здесь TV студия за 8000 долларов она, она, она же, да? или ее нужно вот здесь да ее нужно вот здесь Ее нужно в личном кабинете поставить тв-студию ну, места в личном кабинете не хватает чтобы ее поставить. ладно как-нибудь перепланировку сделаем дайте мне только понять как разобраться с ней Искать подсказка по нему. Нет, подсказки. Вообще непонятно. Сложно, непонятно. Можно реально сейчас просто прохождение чекнул, чтобы не тратить времени. Ладно, донесите ее уже до тюрьмы, может что-нибудь поменяется, я уже не знаю, блин. прохождение сказано именно то что я и так делал что я делал не так тогда вот в чем вопрос тут опять какие-то твари все уничтожают ладно попытка номер два погнали о, от спиньона заперли. Он в панике. Да, это я, конечно, зря сделал. Надо его освободить. Он же сам себя и освободил. Чувак, что тебе мешало? Что тебе мешало, камон? Так, ладно, мы искать и собирались разобраться. Погнали. О! С ней еще и плейбой будет разбираться. Окей. Давайте на это посмотрим. Или погодите. после с ней будет разбираться? Охранник или плейбой? Походу оба. А, Джон Стилл приехал! Джон Стилл приехал! Тоже его поймать срочно надо. Где Джон Стил? Вот он. Так, сразу Дзюбея отправляем, чтобы он этим занялся. Нет никого лучше для этой работы. Все, он там справится. Вот эту тварь надо отметить. Так, и смотрим, как пойдет процесс. Хотя нет, сейчас я проверю еще окрестности базы. Так, все тихо. Хорошо. Все, погнали смотреть, как... Закончится история Катидинов Ростоновой. Даже Катя Морозова... Блин, у меня сок кончился Мне не вставать <реклама> Откуда у него часак в халате? Куда она свалила. да она, блин, свалила. Ладно. По крайней мере, нам засчитали победу над ней. Я, конечно, ожидал что-то поэпичнее, но да ладно. И получается, я зря сносил все тренировочные груши А, вот она! ясно она себя ведет как испуганная туристка все больше на нам проблем не доставит а вот этот парень нам доставит еще очень много проблем потому что он выбирается из клетки буквально моментально так надо груши восстановить эту а охранники долго качаться будут тех тварей пометить убийством. Так, и что нам тогда осталось? Все? Можно захватывать мир? Космонавт опять сбежал из тюрьмы. Так, сначала сделаем перепланировку. Пока у меня места не хватает, чтобы ее сделать. Ладно, придется в несколько этапов ее делать. А, у меня тут картины висят на стенах. Вот что блокирует. Э, ладно. Конференц-стол снести. Question mark. Давайте эфелевую башню передвинем. Сюда. Это, кстати, реальная башня, которую мы атомным уменьшатором уменьшили и привезли сюда. По-моему, в каком-то фильме такое тоже было. Не помню в каком так стол передвинем сюда временно почему охранник из control room пошел этим заниматься почему этим не может заняться кто-то другой а, джон стил уже сбежал да what the fuck? Он моментально выбирается из клетки а падла неостановимо и тут какая-то падла расстреливает мои турели Ну ничего, ничего. Уже чуть-чуть осталось. Будет эпичная анимация запуска ракеты. Я надеюсь на это. Так. На карту уже нет смысла лезть. Там все готово. Так. Стол мы передвинем. Так. О. Это по сути только один спот должен быть свободен. Так, ну ты же доступен, по идее. Хм, красная. А, наверное, из-за вас. Нельзя сюда подойти. Понимаю. М -м, ладно, вазу тоже передвинем. Так, сколько места нужно для ТВ-студии? А, ну не так уж и много. Блин, может стол для заседаний снести? Все-таки, типа, он мне уже не понадобится. Давайте снесем его. Как, как отменить? Как отменить? Как отменить? О, вот так. Все, на стол для заседания снесем. Он мне уже не нужен. Так, Джона поймали. Блин, Джона до сих пор не поймали, он что, всех убил? Твою мать, он всех убил. Ты издеваешься? Ладно, его, его запинают, а мы строим ТВ-студию. Это будет наше эпичное место для конца игры. Так, тут опять что-то происходит, стоит мне отвлечься, как тут все плохо. Ну конечно. А, блин, я еще передатчики не установил. Давайте передатчики установим. идти местах. Ну, в самых защищенных местах сейчас установим. а где мои турели. Одну здесь. Один, одну, один, один здесь. Мне надо пять. Не хочу их все в одном месте, это как-то неприкольно. Ну, блин. Три, четыре. Ладно, 5 будет здесь опасно конечно но я думаю я быстро после их постройки объявлю ультиматум и все будет забышься ох неужели я это закончу господи я уже даже не ожидал что все так быстро будет я, типа ожидал что это уже почти конец игры но не настолько я думал сегодня по два часа придется посидеть еще а нет всех суперагентов уничтожили. Осталось только объявить миру ультиматум. Ну и не забывать про вот эту мразь. Так, космонавт, ладно, сиди. Ты мне нравишься. Так, о, студию уже поставили, Алексис. Давай-ка сюда. Так, как там передатчики строятся? Ага, этот уже поставили. Этот еще не поставили, ну понятно, они тут далеко. Кто там, строить его идет кто-нибудь? Ой, как, господи, какие же вы медленные, ребят. Давайте ногами шевелите. Мы на пути к мировому господству. А, блин, что вы такие медленные? В какие-то мрази вы садились? Погоди, ты кто? А! Стоп, Джон стил сбежал, а я не заметил. факт Вот почему нужно следить за ним. Там раз сбегает в секунду. Some... Хорошо, что у меня есть зубей. Пожалуйста, не дай ему уйти, пожалуйста, я не хочу ловить его еще минут десять. Э, Дзюбей, алло, алло, Дзюбей, ты куда? Блястяще, он сейчас улетит, он сейчас улетит, он сейчас улетит. Турель, отлично, он под турель попался. Он убил лакея, окей. Отлично, он передумал сбегать, классно. Все, слава богу, не сбежит, не судьба. Так, этот передатчик поставили, этот передатчик поставили, игра не лагай. Этот передатчик сейчас поставят. Этот передатчик поставили. Так, тут какая-то мразь. Так, и этот передатчик сейчас поставят. Отлично. Все. Хватайте Джона Стила. Что происходит? Почему Джубей бежит и орет? Бесит то, что нельзя использовать. Не знаю, но он, походу, это уже снова на 5 антенн отлично он походу на вот этих вот согрелся решил что их убить важнее чем поймать джона стила каким-то образом этот чувак всегда теперь моих заключенных носит или что Так, приготовление к объявлению ультиматума завершены. и у меня миллион долларов на счету так символичненько хотя у меня тут миллион долларов одной купюры есть если что жалко что их нельзя обменять на игровые игровые доллары да так ну что так обязательно нужно дождаться пока эту упадут посадят в клетку и не дать уничтожить ни одну антенну а они захотят это сделать как написано было в квесте так все тебя посадили отлично алексис Иступай. Интересно, это будет катсцена или как? государства смеялись вам в лицо похоже другой альтернативы у вас нет смотрите улыбки с их лиц окей а окей это обратный отчетка к, к сбору ракеты Кек. захватите мир отличная задача О, да так ну теперь мне нужно 12 минут охранять вот эту падлу и убивать всех кто придет ко мне на остров ну чё погнали так, надо зомбиков. Да, это последняя миссия игры, это концовка. Все, Осталось 12 минут продержаться. Но самое важное вот этого парня держать в клетке 12 минут. Потому что остальное за миниатурой или сделают вообще без проблем. Можно, конечно, посмотреть на анимацию того, как подготавливается ядерная ракета. Но боюсь... У меня будут другие занятия, как, например, вот эти падлы, которые высадились мне прямо на вход в базу. Вот для этого у меня и стоят здесь две турели направленные. Они еще и подорвали мне вход. Блин, их тут реально много. Так, окей, окей, мы сейчас будем в тактической паузе сидеть 24 на 7, я чувствую. Я когда первый раз игру проходил, я не имел вообще ни малейшего понятия про существование тактической паузы. Я пытался все пройти в реальном времени, это нереально вообще. Когда у тебя хоть чуть-чуть сложность начинается, когда там конец первой половины игры на первом острове, там нереально, потому что в какие-то моменты у тебя очень много врагов. И чтобы все успеть, только через паузы нужно. Вот, а еще потом я узнал про кнопку Control, которой можно на всех сразу повесить метки, кто на экране тоже очень полезное да я тоже на это надеюсь надеюсь тут будет какая-нибудь клевая. тут по, по, по сути было всего три в начале игры при переезде на второй остров и концовка получается так 9 минут 40 секунд так там уже заправили нижнюю часть сейчас поедет следующая часть да, поехала следующая часть. Так, следующие, следующие со всеми расправляемся. Всех помечаем. Так, эти почему не пометились? Блин, потом придется пометить. Так, это уже убили. Да, это уже убили. Так, справа нет никого. Ох, мать моя женщина! А, этих я уже всех отметил, слава богу. Главное всех отметить, а дальше турели сделают свое дело. Да, блин, почему вы не отмечаетесь все? О, господи, там сколько а ассасинов было в кустах. Так, эти все отмечены. Так, антенны горят, но антенны уже не важны, в принципе. Так, все. Так, вот тех, которые на берегу высаживаются, надо отметить. Все, этих отметил. Так, этот не сбежал? Не сбежал. Ракета строится, строится, все, кайф. Кайфу. Я еще думаю, дзюбея надо держать наготове. Вот сюда, в камеру отправить. Да я бы вообще всех наемников отправил в камеру. Но это будет слишком. А, во, во, я, я как жопой чувствовал. Я как жопой... Вот, посмотри, что он творит. Он выбегает из камеры и тут же в подземный ход прыгает. Все, теперь мне нужно найти, где то падла на острове вылезла из подземного хода. И поймать его опять. Ох. Даже когда ты уже почти победил, он все еще доставляет головную боль. Сранец такой. Где он? Я его не вижу. Где Джун Я его не вижу. Камон. Я уже не смогу его с глобальной карты сюда опять переманить. Мне нужно его оставить на острове. За 8 минут я не успею, банально. Блин, а где он? и вообще не вижу вот он дюбей погнали все таки иметь подручного с телепортации это очень удобно Теперь его еще надо вести на базу успеть. За 8 минут должен успеть. Хотя, блин, тут отряд ассасинов. Не могут и убить дюбея. Значит, посылаем подмогу Блин, Иван вернулся. Фак. Ладно, уже не важно. Уже не важно. Так, кто-нибудь, пожалуйста. Да хоть тот же Иван. В принципе, в поле он отлично вот, сражается. Прикройте дзюбея. Так, блин, какая там еще падла. Умри. А где этот чувак, которого я выделял? Ты? Да, ты монтезюма. Тоже помогай. Так, эти отмечены, отмечены. Тут что происходит? Тут опять какой-то трэш происходит, ну конечно. Так. Здесь опять все горит. За анархия. Смешно еще то, что главы государств рассмеялись в ответ на, на, на ваш ультиматум, но при этом отправили все свои армии, блин, на мой остров. Типа, так они восприняли меня всерьез или нет? Дзюбей, нет, нет, он все-таки стригерился на них, нет. Пожалуйста, иди, иди, отвези его в тюрьму, пожалуйста. Но тебя некому. Это слишком сложно для его мозгов. Они отказываются вести его в тюрьму. чё за говно? И что мне теперь делать? ладно может кто-то из миньонов все-таки додумается его отвести в тюрьму блин 6 минут осталось <свот> <свот> о тебе я думался слава богу Фух, я уж думал блин сидеть пальцы скрещивать так этих перестреляют вот опять 5 все горит это уже в пределах нормы. А, все турели живы, да? Тут все живы. Так, блин, я отвлекся на полминуты. Уже здесь две турели уничтожены. А зачем я их отстраиваю? Ладно, для порядка пускай. Вот. За 6 минут я чувствую, что еще много народу ко мне прилетит. Так, его несут. еще одни летят, да что-то. Эти приплыли на лодке. Приземляйся, приземляйся. Так, кто там следующий? Здесь, здесь никого. Удивительно. Тут антенна даже до сих пор целая. Прям непривычно. Так, этого несут, хорошо даже нет ого он даже не отвлекается на вот этих ребят нифига себе он сейчас походу отвлечется да не не отвлекся отлично так тут ваня гранатами кидается а он отъехал но он у меня первого уровня это, это... это ожидаемо так 4 минуты 4 минуты его в тюрьме продержать я не помню через сколько он сбежал в первый раз о, тут уже почти закончилось все. Сейчас вот этот модуль, потом нос и спутник. Так, все хорошо, вот этот этот Все, посадили его в тюрячку. Ваня без чувств валяется. Зомби ходят его посадили в клетку. 4 минуты. Пожалуйста, посиди в клетке четыре минуты, я тебя умоляю. Что тебе там делать? Клетки тепло, уютно, никто не мешает. Я не помню, у меня есть еще какие-то более продвинутые клетки или это максимального уровня? кабина смерти 24 тысячи. Ну да, замаскированная камера, она не сильнее, не надежнее, она просто меньше подозрений вызывает тут еще есть э, такая часть игры как э, э, короче скрытные способы скрываться фишка в том что на твой остров как бы в мирное время когда ты не наводишь суету на глобальной карте прилетают вот эти вот, вот эти вот падлы туристы и их надо развлекать как как бы надо если не надо они прилетят домой и тогда и расскажут о том что они видели тут и у тебя тогда будут проблемы. То есть к тебе, к тебе. Вот у меня какие проблемы. Вот. Но можно построить отели, там, бары, такие типа развлечения и так далее. И тогда туристы будут на них отвлекаться и не будут определиться на оружие, на миньонов, на прочее. И можно даже строить как бы фальшивые комнаты, в которых все еще использовать. Что это было? О, спасибо за фоллоу додай дом game <laughs> я вообще не ожидал что у меня <laughs> сработает такой звук это первый мой фолловер после того как я настроил вообще лёрты <laughs> я удивился да алексис лучшая злодейка очевидно вообще возражения не принимаются uh, так блин эти твари появились там еще появились так. Здесь... Блин, еще толпа. Так, ты сидишь, ты сидишь. Всё хорошо, здесь кто есть. Кого? Так, здесь все плохо, но так, ты делах Ну да, по сути. <с nenhum> <с nenhum> вот. Мы на пути к нашему покорению мира. Но сегодня, так, относительно короткий стрим получился, полтора часика. Я ожидал, на самом деле, что много еще оставалось, но осталось совсем немного. Вот, это вч вчера у нас тут было мясо. Вчера я там э воровал вот эти вот контейнеры. Причем я не знал, что мне их нужно прям немного, я наворовал слишком много. Так, блин, у меня такое ощущение, что он вот-вот свалит. О, ну, блин, да, есть такое, кстати. Э в середине игры, если ты недопонял какие-то механики, очень важные, по тем же суперагентам, то есть желание бросить, есть желание бросить. Но Google, с игров... игровая справка и прочее спасают, и я в итоге все понял, как делается. Понял, как контрить легко суперагентов и прочее. И я бросил игру, наверное, из-за того, что э, я не знал про тактическую паузу вот она реально решает ракета готова М -м понимаю понимаю мне кстати, кстати мне почему-то больше проблем доставляли не супер агенты а просто подрывники которые влезали в мою электростанцию ну ты удивишься но на кнопку п пауза на кнопку п кто бы мог догадаться так 20 секунд только не вздумай сбегать не вздумай сбегать 18 секунд даже не думай, Микеланджело. Так. Ладно. Будем считать, что он не сбежит за 5 секунд. Нет, он сбегает! Он сбегает! Он сбегает! Да В смысле? Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Он сбегает. Чего? Если мне сейчас не засчитает... Так, какая у меня там была запись? 19. да. Если он. Если, если мне сейчас не засчитается, что он у меня в тюрьме, это будет трэш. Я тогда гружусь с последнего автосохранения и что-то придумываю. А, так, ну пока по покажу, раз мы на паузе. А, из-за того, что, ну, собственно, из-за того, что я играю за Алексис, у меня первый это баракуда. Он, он ее личный телохранитель. Вот, потом я первым брал красного Ивана, банально, чтобы он э, воровал. Потому что на базе его держать себе дороже. Вот. Потом мой любимый Дзюбей. Потому что это ультимативный парень, чтобы решить проблемы в любой точке базы. Телепорт потрошить. Готово. Вот. А остальных набирал уже так до кучи. Монтезума прикольный. У него способности дальнего типа. Он издалека может кидать. Кто еще? Вот этот чувак, которого я даже не помню как зовут. Лорд Кейн. Он просто пафосный. Он прикольно выглядит. И он... У него тоже, типа, способности, как у Баракуды. Он э, не убивает, он э, отвлекает. И есть э, полковник черно, Черносерт. Он же этот... Как его? Алан Квоттермейн. Он просто прикольный. И Мока. Он последний. Он меня даже не докачанный. Потому что я я уже забил к тому времени на головорезов. Так, все. Я очень надеюсь, что мне засчитают... Джона Стила. Я очень на это надеюсь. Поехали. Так, походу не засчитают. Он съебался. Окей, у меня есть кнопка ланч. Будем считать, что мне сейчас дадут шанс поймать Стила. Надо только его найти. Я, если честно, не помню, что там у нейроцит. Я помню, что это такая типа безумная докторша вроде как. Я, честно, не помню какие у нее способности. Опять же, я самый первый раз начинал я играть в эту игру еще в далеком детстве. Мне тогда лучший друг ее принес на на флешке и он мне так так расхвалил какая-то игра клевая, что я прям Загорелся желанием поиграть в нее. Но тогда далеко не продвинулся. Я еще был очень мелкий и ничего не понимал. Потом перепроходить начал первый раз в 14-м. Тоже не сильно продвинулся. А последний раз в 19-м. И я наконец прошел до второго острова. Все вот это вот во всем разобрался, в паузе, там в контроле, в экономике, как работает контрольная это, комната и так далее. Где гребаный Джон Стил? Мне сейчас просто позарез его нужно найти. Я не собираюсь запускать ракету, пока я не найду Джона Стила. Вот он. Так, дюбей, погнали. Вот почему, собственно, Дзюбей топ-1. Просто потому, что он умеет вот так. Все, проблема решена. Джон Стил никуда не убежал. Вот, он просто незаменим. Его надо брать обязательно. С ним намного легче. Вот, и я прям очень рад был узнать, что э, выходит продолжение. Это было прям неожиданно и приятно. Так, все, теперь ждем еще немножко, пока донесут стила до тюрьмы. Может выкосить полуострова своими духами, правда, и твоих миньонов Ну, возможно, потому и не берут Но опять же, у меня он как бы красный Иван Ходит по базе Но справедливости ради, это в порядке исключения Потому что я уже не вижу смысла отправлять его на глобальную карту Как бы игра уже почти закончилась Так Так, почему его не донесли? Кто не знает? На сирену, что ли, отвлеклись? Это еще кто? А. Диверсантка, по-моему. Давайте, несите. Да, вроде все тихо. Вроде все спокойно. Ну как, тихо, спокойно. Uh, нет, нет, гением он, по-моему, не будет. Uh, хотя я могу ошибаться. Я постарался себе минимально спойлерить. Я типа посмотрел, как именно, как, какой стиль у игры будет, какой uh, внешний вид, так сказать. И все, и больше не трогал. Я точно знаю, что Максимилиан останется uh, злым гением во второй части. А вот насчет Красного Ивана не знаю. Я старался себе не спойлерить, чтобы впечатления были самыми яркими, так сказать. И готово. Ну что, вы готовы, дети? Так, у меня... У меня отобрали управление. О, оценка. прям фоллаутом таким запахло, чувствуете? А! Это Джон Сти, Это Джон Стил! Все в стиле Джеймса Бонда. Остался на ракете О, нифига себе Цивилизация Такого мы еще не видели Нифига <реклама> <реклама> себе Звезда смерти О, окей, откуда, откуда лава в канализации? О да, апокалипсис. Так. О oh май. Кажется, мы теперь президент мира. Подумаешь, пришли к власти путем геноцида? <свист> Бывает. <свист> Окей, это классно. Это классно. Ивил Жиниус. Перевод перевод как бы... <смех> Коммунизм... <смех> Конечно, без кривого перевода эта игра не была бы игрой нулевых. Ладно, посмотрим читры чисто из уважения к людям, которые эту игру делали. Я помню, в детстве, вот из-за того, что не мог пройти игру, я нагуглил, как включить читы через консоль, там, через редактирование файлов. И прописывал себе там по, по миллиарду денег, по 200 лимита миллионов вместо максимального. И все равно мне это не помогло. Да, да, я вот на прошлом стриме еще говорил, то вот что придает игре этот шарм, вот эту уникальность. Это, во-первых, ее визуальный стиль, вот этот пародийный, когда все как бы ну, немножко несерьезно, немножко в шутку. Вот, кстати, джет-чен. А второе это вот эта проработка к деталям. То есть факт, вот мне кто-то звонит очень не вовремя. Ладно, потом перезвоню. Второе это внимание к деталям То есть очень много вот этих Мелких прикольных анимаций У каждого миньона свои анимации Свои там действия, даже реплики И прочее И все детали игры вот выполнили вот так вот С, с любовью с, с, с проработкой Это прям подкупает и реально клево. Если во второй части сделают все так же Сохранят вот этот вот, юмор Очень клевый как бы юмор И сохранят э, про... Подход к игре, то это будет уже классная игра. А если они еще и что-то новое внесут, то вообще как бы. Я не пожалею отданных денег. Это как первая мафия атмосфера того, что везде что-то неизведанное. Обожаю. Да, да, ну, блин, геймдев все-таки в те времена был другой. Люди делали игры, потому что им нравилось делать игры, а не потому, что им нужно было сделать игры, там были заработать денег. Поэтому. В старые игры можно поигрывать время ребят времени. И в хорошие ремастеры старых игр. Так, титры затянулись, мягко говоря. Ничего особо интересного в них не происходит. Поэтому все-таки скипну я их, не хочу я сейчас надолго сидеть. Вот. Ладно, что уж. Раз я так и прошел игру, успел до выхода второй части. Она выходит всего лишь через два дня. Вот, я ее уже предзаказал, так что. Единственное, что 30-31 у меня не будет, скорее всего, возможности постримить. Поэтому придется мне немножко посидеть в таком информационном куполе, чтобы не ловить спойлеры и прочее. И подрублю опять же, к концу следующей недели. И будем проходить вторую часть. Ох, я буду вкатываться. Я прям чувствую. Я уже в предвкушении. <смех> вот Завтра еще вот, может что-то чем-нибудь занимаюсь, потому что завтра у меня день свободный, так сказать. Но я еще не знаю. Вот опять же. Ну опять же, я в расписании все писал, опять же, опять же, надо изгонять свои речи паразитов если я собираюсь обратно вкатываться в стримы. Я там в описании стрима чутка. Подописал информацию разную Вообще сейчас хочу Заняться дизайном канала и прочее Почаще встретить Все таки мне это дело нравится Ну по сути да Там же есть то ли демка То ли для Для кого-то Присылали ранний доступ вот. Но я как бы Не ни я не смотрю Я все буду сам Я все буду от первого так сказать Лица вот надеюсь это будет так же круто вот этот товарищ точно будет в следующей части на Ю, по моему реально никто не играет хотя в детстве я по моему разок играл за него он так чисто попробовался но по сути разницы то никакой если я не ошибаюсь какого гения выбирать отличается только стартовый наемник и все вот не знаю, но опять же, даже если любят, как бы, ну, пожалуйста, ваше дело. Ладно, все, не будем затягивать. Спасибо всем, кто заглянул. Спасибо всем, кто был в чате. А, ну да, еще ролики отличаются. И вроде как бафы, типа у Алексис проще лояльность поддерживать, у то Анатолий заработок денег выше, что-то такое. Вот, ну, это мелочи. В целом игра не меняется. Вот, спасибо всем, кто был на стриме. Э, увидимся на следующей неделе уже во второй части. Вот. Наука хорошая. М -м наука? Типа научные исследования быстрее проводятся. Окей. Окей. Посмотрим, что будет во второй части. Все, Всем спасибо. Всем пока.